Время окультуриваться. И это пространство культуры. Я, Татьяна Андреянова. Как же праздновали Новый год в России при Петре I? Историю празднования Нового года продолжаем. Поехали! В 1698 году Россия в последний раз отметила Новый год 1 сентября. Сама лично поздравил всех присутствующих на Соборной площади в Москве, поздравил с Новым Годом, с новым счастьем, ответил в дар каждому по яблоку и просьбу выслушал. Информация к размышлению: А почему яблоко в Новый Год? Вот вопрос. Ответьте в комментариях. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, потому что впереди нас ждет очень много интересного. 20 декабря 1699 года царь Петр издал указ, согласно которому в России, аки в Европе. Новый год отмечать 1 января.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 Весело было. Трудно поверить, но в Петербурге тогда еще поминь не было. Первый Новый год был шумно отмечен в ночь на 1 января 1700 года в Москве. Парадом и фейерверками. Весь вечер в Москве полили из пушек, жгли на площадях смоляные бочки, катались на тройках, дома украшали еловыми ветками. Но появляется Петербург. 1704 год все праздничные торжества перенесены в будущую предполагаемую столицу. взялась елка я расскажу прямо сейчас подписывайтесь и смотрите дальше история появления новогодней елки в россии началась с 1699 года удивительно что петр I, испытывая особую любовь к дереву доб приказал украшать дома в новый год ветвями можжевеловыми и еловыми откуда же он взял эту моду понятное дело из европы сказал, что Ваше Величество открыло окно в его. В Германии уже к тому времени начали использовать ель для украшения своих домов Почему? Потому что древние германцы считали это дерево священным и поклонялись ему Оно отождествлялось у них с мировым древом, источником вечной жизни, бессмертия И даже существовал такой обычай В конце декабря люди шли в лес, выбирали самое пушистое и высокое дерево Украшали его разноцветными лентами и делали подношения Затем вокруг ели водили хороводы и пели песни. Вам это ничего не напоминает? Все это символизировало цикличной жизни, ее возрождение, начало нового, ну и, конечно, приход весны. А вот у славян язычников, наших предков, было все наоборот. Ель ассоциировалась с миром мертвых и нередко использовалась в погребальных обрядах Хотя даже у славян считалось, что если разложить еловые лапы в углах дома или сарая То это защитит жилище от борь, гроза, обитателей от хворей и нечистой силы еще в средние века немцы стали украшать ель в доме на Рождество. Существует легенда, что святой апостол Бонифаций, проповедник Слова Божьего, срубил дуб, посвященный богу Грома Тору. Сделал он это для того, чтобы показать язычникам бессилие их богов. Но срубленное дерево повалило еще несколько деревьев, а ель уцелела. И тогда святой Бонифаций объявил ель священным деревом, дерево Христа. Видимо, Петр Первый знал об этом, но обычай наряжать новогоднюю елку появился гораздо позднее. Как же праздновали Новый год в Петербурге? На европейский манер, с размахом, весело. 1 января также и запускать ракеты, устраивать потешные огни и наряжать здания столицы войными ветвями. Но правда, после смерти Петра I эта традиция забылась, хотя это странно. Обычие ставить на елку заженные свечи, дарить друг другу подарки на Рождество, получил широкое распространение в России уже во времена правления Николая I. Эту моду среди придворных вела его супруга царица Александра Федоровна, которая была немкой по происхождению. Ну а позднее ее примеру последовали все знатные семьи Петербурга. Так и появилась и закрепилась эта традиция Рождество с рождественской елкой, с подарками. Тогда уже в столице на площади у гостиного двора устраиваются грандиозные елочные базары. Елкой стало называться и само празднование, которое устраивалось в честь главного события – рождения Христа. событием связан еще один персонаж Нового года и Рождества ⁇ Санта-Клаус. Наш русский новогодний волшебник Дед Мороз, и мы с ним уже познакомились. Кто же такой Санта-Клаус? Познакомимся с ним прямо сейчас. Санта Клаус тоже сегодня не знает этого доброго рождественского волшебника, который приносит подарки. Часто Санта Клауса называют просто Сантой или Рождественским Дедом. И в Европе Рождественский Дед приносит подарки детям. Прообразом этого доброго дарителя подарков стал Святой Николай. В христианстве чудотворец. На Востоке он покровитель путешественников. А на Западе защищает детей. Еще существует поверье, что Санта-Клаус живет в Лапландии. Правда, точное местонахождение его до сих пор никому не известно, в отличие от нашего Деда Мороза, который проживает в Великом Стюге. И кто-то считает, что родина Санта-Клауса – это Лапландия. Многие считают, что он пребывает прямо с Северного полюса. Вы видели когда-нибудь упряжку Аленю, несущуюся по ночному небу? Я видела. Правда, я так и не поняла, откуда же они все-таки... Эти олени-мчали Санта-Клауса из Санта Латландии или Северного полюса. Ну и если вы все-таки верите в Санта-Клауса, если вы видели эту колесницу, напишите в комментариях. И пусть он вам принесет счастье. Это время волшебное и не случайно, потому что мы никогда не задумываемся о том, какой силы это дерево, которое мы в конце года приносим в свой дом. Загадайте желание. Поставьте лайки Петру Первому за то, что он подарил нам всем вот такой праздник, ночь на 1 января. Ну и не забудьте подписаться, если еще не подписались. отмечают Новый год в Петербурге сегодня. Мы прямо сейчас с вами отправляемся в Петербург. Если увидите себя, дайте знать. Так и напишите «Здесь был я» или «Была». Птица счастья прилетит в ваше окно. А вы для этого окно распахните, как это удачно сделал когда-то Петр. Сами понимаете, первый. Культурное пространство. Я Татьяна Андреянова. С Новым годом! С новым счастьем.